здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня я к вам с вот этим вот узором вот вынашивала я его очень долго я даже пробную версию вот этой модели связала кстати она была у меня в обзоре другим узором я как никак не могла вот как-то сложить в пазл вот этот вот узор который на этой этой маечке ну футболочке, да и вот сложился вот видите результат у меня а, что у меня получилось вот такие вот дырки высокие что немаловажно сложился пазл у меня когда я связала вот этот вот три, три версии вот этого узора последней модели кучинели и вот я только тогда поняла в чем секрет этого узора когда связала именно тот узор. Когда мне дошли все секреты того узора. Итак, девчонки, узор вяжется просто. Число петель у нас кратное 8 плюс две петли кромочные. Ну, по большому счету можно и кратное четырем но для понимания узора кратное 8 вот плюс 2 кромочные будем основываться на то я буду вот к вам с такими подсолнухами летними так как узор летний Итак я набираю 24 петли 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 двенадцать тринадцать четырнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать 19 двадцать 21 22 23 24 это три рапорта и плюс 2 кромочные раз и два. видите у меня закончилась нитка Итак, первые два ряда я провяжу, вот здесь даже видно, что они стабилизирующие, это либо там резининка, либо начало, ну, как-то кромка какая-то, да? вот, то есть это не всчитывается в узор. Это так... Итак, первый ряд 2 петли вместе с уклоном влево. Здесь у меня перевернутые, я уже переверну так, так далее 2 петли вместе с уклоном вправо, и так чередуем до конца ряда. 2 петли вместе с уклоном влево, 2 петли вместе с уклоном вправо. И так до конца ряда. То есть мы, у нас уменьшается вдвое количество петель Заканчиваем 2 петли вместе с уклоном влево и 2 петли вместе с уклоном вправо. И кромочная изнаночная. Далее следующий ряд изнаночный. Снимаем кромочную, делаем накид, провязываем 2 изнаночные, двойной накид, 2 изнаночные. так продолжаем. Двойной накид, 2 изнаночные. Везде двойной накид, кроме как начала, потому что здесь у нас пол рапорта заканчивается пол рапорта и начинается пол рапорта. То есть в средине вязания у нас накид двойной, Две, два, а здесь вот одинарный. То есть, таким образом получается он один рапорт, но только половина здесь, а половина здесь этого рапорта находится. Так, далее третий ряд узора накид этот провязываем лицевой 2 лицевые и следующие петли на двойной накид 1 лицевой 1 1 изнаночную накид далее 2 лицевые и двойной накид лицевая изнаночная 2 лицевые лицевая, изнаночная, 2 лицевые, лицевая, изнаночная. И в конце тоже эти пол раппорта один накид, мы его провязываем лицевой. То есть здесь у нас раппорт, опять же видите вот это начало конец ряда, вот они видите вот это пол раппорта здесь, пол здесь. А раппорт начинается отсюда вот они 4 петли между ними вот эти вот двойной накид вот если 8 брать петель да, то следующие накиды у нас получится в шахматном порядке четвертый ряд изнаночные петли весь ряд изнаночные петли и даже вот этот вот который у нас накид провязан видите здесь Лежит он как лицевая, но мы его провязываем изнаночной. Так, пятый ряд узора. Так, итак теперь у нас наоборот теперь мы поворачиваем 2 петли вместе с уклоном вправо 2 петли вместе с уклоном влево и продолжаем таким образом вправо влево то есть наоборот видите и вот если вот присмотреться визуально то здесь у нас получается что вот она влево а вот вправо она как бы обволакивает вот эту дырочку эти Две вместе. Ну, сокращение. Здесь петли поворачиваем. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Влево. Вправо. И здесь заканчивается. Видите, здесь последняя была вправо. Поворот, а здесь влево. Есть. тем самым вот смотрите вы будете можете на вот эту вот вот этот вот момент ориентироваться знать что это значит что у нас вот здесь вот видите между вот этими э, галочка вот вправо влево между ними у нас двойной накид это значит что, что вот они вправо влево 2 вместе и между ними двойной накид то есть если в первом ряду это был тут половина рапорта то здесь вот начинается рапорт с половина будет как бы один накид уйдет сюда а один накид уйдет сюда и здесь же будет эта половина то есть понятно да один раз у нас заканчивается накидом один раз петлей изнаночная двойной накид то есть Разделение здесь у нас уже идет не накид делится, а петли делятся. То есть, здесь у нас в шестом ряду все накиды. Ой, в пятом цельные. Ну, все по два, скажем так. И одной изнаночной мы заканчиваем. Седьмой ряд. Одна лицевая, и тут мы провязываем все накиды, как бы как и предыдущий раз. Одна лицевая, одна изнаночная, лицевая, изнаночная. Здесь две лицевые. Лицевая, изнаночная, две лицевые, лицевая, изнаночная, две лицевые, лицевая, изнаночная, две лицевые, лицевая, изнаночная, две. Одна лицевая, изнаночная, и восьмой последний ряд раппорта это все изнаночные петли. Вот и весь узор, девчонки. Ничего сложного, как оказалось. Секрет оказался, знаете где? Знаете уже, если посмотрели это видео. В том, чтобы делать две вместе в одном ряду, а накид добавлять в следующем ряду. И тем самым у нас эта дырка удлиняется вверх. И она получается, вот, если это двойной накид, она прям такая круглая, такая. Прям красивая получается дырочка. Вот здесь вот у меня 330 метров в 100 граммах. Это у меня Alize Cotton Gold. Вот. А вот это Alize Cotton Gold Plus, по-моему, да, вот эти, которые толще. Там у нас, по-моему, 200 метров в 100 граммах. И вот так вот выглядит этот узор вот, из этой пряжи. сегодня все девчонки с вами была Вика школа рукоделия всем пока пока а да забыла сказать что в круговую просто изнаночный ряд вяжется по узору там, где четвертый и восьмой, а где второй делаются накиды, тоже просто по узору здесь провязываются лицевыми, а накид, двойной накид так и делается. Поэтому, ну, очень просто и в круговой вяжется этот узорочек Вот такой вот он красивенький, девчонки. Ну, еще раз попрощаюсь на сегодня. Все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.